Самое интересное, что, кстати, в алкогольном бизнесе не все товары можно высвечивать в информационном поле. Потому что некоторые товары, они цены за счет того, что их нету. Да, кстати, да, правильно. Да, То есть, да, вот, какой-нибудь очень продвинутый китаец с хорошим доходом на каком-нибудь совместном банкете выставлять какой-нибудь да. а, вот я принес вот такое вот а сколько стоит не говори все остальные китайцы начинают шерстить интернет так что это чем мгновенно вот буквально вот его же партнеры а, люди очень богатые по, по китайским понятиям это очень богатые по, по понятиям мировому это люди крайне богатые в китае вот да вот так а, начинают шерстить интернет и этого не находят это получается у этих э, его друзей, родственников начинает клинить, как так. Мне показали то, и причем качественное, того, что я не могу купить за деньги, может, я это не нашел в интернете. Обычно я нашел что-то в интернете, я прям сразу и заказал. Это будет стоить очень дорого, но я могу. А тут этого вообще нет. И этим цена и растет от этого. Это, музыка... это не только цена. В Китае Китай древняя цивилизация. У них есть понятие того, что нету за деньги. Это что-то высшая категория. Я могу купить за большие деньги, за очень большие деньги. А тут этого вообще нет. Я, по крайней мере, сразу я не нашел. Конечно, если я напрягу какого-нибудь своего... Китайц, вот, думает, вот думает, у меня там предприятие, сеть по всему Китаю, там у меня доход там, вычисляющий там, э, восьмизначной цифрой там, в долларах там, каждую неделю со всего вот моих вот с моего гешефта я напрягу людей но это как бы совсем это уже другой уровень это не то что я вышел там алибаба там, алиэкспресс там или eBay там или какие-то российские я напряг... хорошо и первое я, впервые... я наблюдаю менеджера кто у нас ответственный за российский рынок вот хочу вот это через там сутки бессонные ночи менеджер ему заявляет я этого не нашел нету в яндексе этого нету а этого правда нет нигде а этого реально нет этого нет нигде этого нету и как только она появляется в китайском интернете мы сразу пишем чтобы убрали потому что он ценен тем продукт что его не существует то есть в информационном поле и поэтому когда говорят слушать я хочу заказать это водку он говорит 500 юаней бутылка да не вопрос, копейки. Да, он скажет, добыс, скажет, тысячу. То есть это, вопрос, все, копейки, это, все, копейки, это да. все вот уже люди начинают перепродавать, а раз этого нет, оно это, этим ценно. То есть тебе подарили то, чего ты нету, но оно где? Ты его видишь, ты видишь, что этот код, ты видишь, что он везет везено официально и пришло из России, но этого нет. Это начинается резонансом мозгу происходить. Противоречия начинается. Хотел китайцы отзываться, -то, то есть что-то такое серьезное. Да, но вот даже если вот ты при, мог представить вот в течение полугода то, что нет, то ты в глазах своего, своего клана, своего уровня, тебе есть чем гордиться. Ты хочешь это самое птичье молоко или сапоги там, из э, крокодиловой кожи, да не вопрос, я надеюсь. Все у меня будет. Через три дня мне домой принесут, а тут у тебя есть, что не будет еще полгода. И ты это можешь дарить другим? А ты И... можешь подарить, да, ты просто подарил. Нет, мне не нужно денег, я тебе просто дарю, мы друзья, мне ничего не надо. Мы... Я тебе дарю то, что пока нет. Через полгода тебе принесут, это будет кондонерами. но это будет через полгода. Но этого не будет еще. Это кстати, уже да. давно продается, такого еще нету. А через полгода у меня будет другое. Другой секретный продукт, которого нет. Почему-то то есть, понимаешь? А что можно дофантазировать? А дофантазировать можно то, что это на встречах пьют только политические личности, грубо говоря, вот эти чиновники высокие, политики. И, а, и это причем, эта уже история становится очень более правдивой. Она становится правдивой, как никогда, что эту водку пил сам Путин с Син Цзиньпинем, например, на народу и встреч. Поэтому выпустили но в ограниченном количестве. И есть только у него. И больше нигде. Она а этим и цена, эта водка. Нет, это все. Потом будут делать, конечно, подделки. Но это уже. Время уже ушло. Да, все сливки уже. сняты. Да, все, уже поздно.